Итак, всем привет, уважаемые коллеги. Маленький анонс к упражнению. «И-и-и-и-и». Итак, общепризнанный факт, что более низкие голоса ⁇ это авторитет, это доверие. Три момента, влияющих на качество голоса. Первый. Наверняка вы замечали, что когда люди ругаются, то перевыходят на более высокий тон. Как знаете, это в пельменях. Я тебе говорила, говорила, говорила, говорила, говорила. Фу, какая мерзость. Вот второй факт. Любое волнение, переживание сжимает тело, сжимает связки, и, соответственно, голос становится высокий. А отсюда, извините, пожалуйста, особенно у женщин есть такое, знаете, заканчивание интонации на. А вот посмотрите сюда. А вам хорошо? А вот туда вот. Ну, это немножко другое упражнение по этому поводу будто и. Третий момент. Грустный для большинства инфобизнесменов. К сожалению, особенно в начале, далеко не все могут приобрести хорошее, высококачественное оборудование, которое максимально передает тембр голоса, ну и, соответственно, качество видео. Вот. И что получается? Вот это э, оборудование не очень дорогое, к сожалению, срезает низкие частоты. Остаются средние и высокие. Увы. Итак. Следующий момент очень интересный. А когда вы начинаете свое мероприятие, готовитесь, либо уже даже ведете, о чем вы думаете? Уделяете ли вы время своему голосу? Я уже не говорю про разминку. Во время мероприятия вы следите, как вы говорите? Или у вас есть другие задачи, более важные? там, текст, контент, кнопочки и так далее. Вывод. Вывод очень простой. Ребята, сам голос хорошо бы натренировать до того, как, не за 5 минут, а вообще даже в жизни перевести его в состояние немножко более низкое. Извините. В а, более низкое, чтобы на мероприятии уже об этом не думать, при записи, при ведении вебинара, чтобы он уже в жизни был более низким. Делайте упражнение. Я в упражнении расскажу, как его делать. И уверяю вас, через некоторое время ваш голос будет немножечко другим. Итак, с вами был Желтый Мужик и Меджмейкер ваших продаж. Всего хорошего. Пока.